Здравствуйте. Здравствуйте. Проходите. Что будем делать? А Подогоняйте мне бороду. Хорошо. Ижан, Ижан, проснись. Тебя спрашивают, как бороду стричь будем.